Всем привет! С вами Ассер. К сожалению, мне придется вам сказать, что на данный момент моей фракции Need for Speed Club больше не существует. Подробнее об этом в этом ролике. Не забывайте вводить мой никнейм во время регистрации, а при достижении третьего уровня мой промокод Ассера, который даст вам 5000 долларов и МХ плюс большим количеством преимуществ на 3 дня. Присаживайтесь поудобнее, а я вам желаю приятного просмотра. Кто ещё не знает о том, что у меня был свой гоночный клуб, то я советую вам сначала посмотреть ролик про него. Мой лидерский срок почти сразу начался с первого выговора. Это произошло из-за бана Ивана Мельничка за мехинацией. Как вы уже могли понять, это был член старшего состава. Началось всё не особо гладко, за исключением того, что в первую неделю мы уже закрасили почти половину гет. Заработок был большой, хотя мы даже не ожидали такого. Спустя некоторое время у нас начались очередные проблемы. И этими проблемами оказались враждебные банды, а именно хотелось отметить банду Тин которые впоследствии стали главной причиной архива, как и почему я получил второй выговор, который вы можете посмотреть на канале Хайзеса. От себя добавлю только что условия, которые он предлагал и которые, по его мнению, были простыми, оказались вообще неадекватными. После этого конфликта начались не лучшие времена, у нас ушел главный РП состав, люди новые больше не появлялись. И еще образовалась новая банда Америка Мобстерс, которая стала причиной третьего выговора. Начнем с того, что довольно много срачей у нас было после конфликта с ватиносами, а новая банда это их союзники, так что война продолжилась и обрела новые краски. Мы начали сражаться за граффити, каждый из нас писал жалобы, по итогу одной жалобы наш клуб просто сняли с официального статуса, что послужило полному распаду фракции. Вот кстати эта жалоба. Еще запомню то, что жалоба была написана именно мной, но позже наказали не того кого я указал, а именно меня. Это были очень красочные дни. Тогда все только начиналось и были дни затише. Мы так и не реализовали себя, так как оружия у нас толком не было. Не забывайте вводить мой никнейм Mark Ассера при регистрации и на третьем уровне мой промокод Ассера. Подробнее можете узнать в описании. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.